приветствую вас на своем канале с вами Валентин сегодня мы в моей такой небольшой мастерской в гараже хочу сегодня рассказать и показать как сделать стол из дерева значит стол должен быть цель стола он должен быть таким массивным для того чтобы на нем можно было работать собственно материала пойдет немного возможно кому-то это интересно поэтому смотрим комментируем ну и подписываемся на канал для изготовления стола нам понадобится деревянный брус. Вот он совсем такой плохенький, не сосна, размеры у него, по-моему, 5 на 8 вот. Также понадобится нам э, доска. Доску я использовал тоже сосновую, значит 13 на, на 2 сантиметра. Ну, у меня есть более длинная. Вот. И сама столешня, я ее изготовил из бука, чтобы она была более массивная, более тяжелая. Я взял две ступеньки, это 90 длина на 4 толщина значит две ступеньки между собой сейчас покажу она у меня уже готова значит эти две ступеньки я между собой склеил вот и уже один раз покрыл лаком вот предварительно что нам надо? нам надо взять брус отмерить 760 мм этого у нас будут ножки и зашлифовать в итоге у нас получится вот такая вот ножка зашлифованная уже тоже э, два раза покрыл лаком Вот таких нам понадобится 4 ноги значит еще раз говорю что э, высота 760 мм. 4 ножки. Также нам понадобится из доски мы делаем такую рамку, которая у нас будет выглядеть вот так. К ней у нас будут крепиться сами ножки и сама столечня. Значит. Рамка у нас имеет размеры пятьдесят четыре на пятьдесят четыре на восемьдесят. Итак, значит. Мы зашлифовали ножки, покрыли предварительно лаком один раз или два. Финишный слой лака я буду наносить, когда уже стол будет собран полностью. Поэтому продолжаем, делаем саму сборку. Ну и результат увидим в конце. Поехали! Так, ножки прикрутили Крепили мы на комформаты Для того чтобы Можно было потом транспортировать Быстро разобрать стол И перенести Дальше нам надо э, Сам стол, ножки присоединить к столешне. Продолжаем. Крепить стол я буду на металлические уголки, чтобы тоже можно было столешню разобрать и в случае транспортировки, чтобы было удобнее и быстрее. Для большей, для большей устойчивости конструкции я решил добавить такие вот перемычки с трех сторон. Вот поэтому сейчас мы их тоже поприкручим, закрепим тоже на конформаты. Все, на этом работа закончилась. Получился такой хороший стол массивный для работы. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось видео. Ну и смотрите еще, будет еще много интересного. Пока!